здравствуйте дорогие друзья с вами адвокат Анцупов дмитрий и сегодня я вам расскажу всего про один пункт в договоре дарения который по сути может позволить вам потерять или сохранить вашу квартиру которую вы решили подарить что ж давайте остановимся на этом поподробнее а вы пока подпишитесь на мой канал на нем очень много полезной информации итак представим ситуацию допустим вы решили подарить квартиру своей дочери к своему сыну, не знаю, там, своему брату, сестре, неважно. А он или она находится в этот момент в браке. То есть у нее есть законный супруг, либо законная супруга. Но по каким-то причинам, не будем в них разбираться, у каждого они могут быть свои, но поверьте мне, такое на практике бывает, что вы дарите квартиру не семье, а дарите квартиру конкретно одному человеку. В чем правовые особенности такой сделки? Ну, Во-первых, когда квартира в браке кому-либо дарится, то она не является совместно нажитым имуществом. То есть это имущество конкретно того человека, кому эта квартира подарена. То есть ударителя расчет простой по каким-то непонятным причинам но как я уже говорил у каждого они могут быть свои он дарит имущество в личную собственность конкретного человека своего сына своей дочери и так далее то есть он не хочет чтобы там супруг или супруга на нее претендовали и имели вообще какие-либо на нее права но друзья как говорится дьявол кроется в деталях давайте я вам расскажу про один момент из-за которого все может пойти не так и все ваши планы будут разрушены. Представьте такую ситуацию, что человек, которому вы подарили квартиру, умирает. К сожалению, все мы смертны всякое может случиться. Допустим, это произошло. Человек, чью личную собственность вы подарили квартиру, там, загородный дом, землю, неважно, он умирает. Соответственно, встает вопрос наследства. И кто же будет наследниками первой очереди? Как раз таки, помимо родителей, наследниками первой очереди являются супруги. То есть муж или жена, они будут наследниками первой очереди. То есть вы хотели подарить квартиру, чтобы она была личной собственностью того человека, кому вы ее дарите. Но по трагическому сечению обстоятельств так происходит, что наследником первой очереди становится муж да, или жена. И вполне на законных основаниях часть квартиры, если там не вся квартира целиком уйдет ему хотели вы этого я думаю не хотели и что же в этом случае делать то есть вы спросите меня дмитрий есть ли какой-нибудь выход из этой ситуации а выход из этой ситуации есть а предусмотрен он статьей 578 российской федерации пунктом 4 и данный пункт предусматривает следующее что даритель может отменить договор дарения если он переживет одаряемого то есть этот пункт, он будет работать только если вы его прямо предусмотрели в договоре дарения. Если этого пункта нет, вы его уже никак не подтянете. И тот факт, что кто-то кого-то пережил, не играет существенной роли. Запомните, этот пункт обязательно должен быть. Если этот пункт есть, вы вполне на законных основаниях отменяете договор дарения и забираете квартиру или любой другой объект недвижимости обратно себе в собственность. Причем для этого даже не нужно подавать в суд. Достаточно просто в МФЦ прийти со своим оригиналом договора дарения, со свидетельством о смерти. И при наличии данного пункта... Регистрация недвижимости, точнее обратная регистрация недвижимости пройдет автоматически. И человек, который претендует на эту квартиру в рамках наследства, никак не сможет вам помешать. Этот пункт вполне законен, этот пункт вполне устойчив и через суд даже его никак не получится оспорить и нельзя будет отменить. Поэтому, друзья, пользуйтесь этим юридическим советом. Если действительно в вашей жизни сложилась такая ситуация, что вы не хотите, чтобы квартира досталась кому-либо еще, кроме вашего сына, дочери, там, брата, сестры и так далее, включайте этот пункт. Это действительно достаточно удобная вещь, которая может избежать в будущем каких-либо проблем. Потому что, например, отменить договор дарения процедура крайне сложная и не так просто она выполняется. А здесь вам даже отменять ничего не нужно. Просто приходите в МФЦ и производите перерегистрацию. Друзья, если видео было полезно, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, пишите ваши вопросы в комментариях. Я буду на них на все, по мере возможности отвечать. До новых встреч!